Опа! Они ожидали, да? Конечно, вы ждете новых роликов, да, у кого? От Skyway Production. Вы меня знаете по-любому со всяких там роликов, с других каналов, со Skyway Саня, стоп-лайк, топ-лайк. Skyway Production не продал мне канал, нет, к сожалению. Я бы хотел, но, увы. Но он сейчас очень сильно занят, а ролики кто-то должен делить. А я люблю ролики в вот, поэтому я решил прокатиться на вот этом мощном ультра-мега аппарате 200 кубов 18 лошадиных сил Всем советую Ну, на самом деле, я первый раз в жизни сейчас на него сяду И вообще, я ни раз в жизни не катался в мотоциклах Сейчас узнаем вообще Есть. Я захочу вам покатушку катушке и посмотрим вообще как, что, кого Потому что я всегда раньше сидел здесь Ну, на Еже и на рейсе на его стороне И обхватывал с ГРАДАКШН и снимал ну погнали, пацаны! Ну что, пацаны, я-то думал, это мощь, это на самом деле мощь, и правда, сейчас подождите, чтобы вам было удобнее слышно. Вот так сделаем, да, да. чтобы было видно и слышно. Так вот, парни, он реально мощный, и оказывается, я, короче, крутой, я тоже умею круто ездить, С первого раза получилось. Так, но он заглох, он заглох, потому что я чуть-чуть протупил, да, вот такая вот у нас дилемма, я протупил, и фильм не доснимать, потому что бензина там и правда мало осталось. Ставьте лайк, подписочка на канал, оформили комментарий, колокольчик, дин -дин.